партнер этого видео аукцион виолити привет всем зрителям и подписчикам моего канала сегодня встретился с подписчиками и покажу вам какие приобретения я совершил для своей коллекции из обиходной мелочи украины ну что если интересно продолжайте смотреть итак первый пакет это так называемые монеты 25 копеек бублики у этого подписчика было огромное количество таких монет, а тут порядка 70, 70 монет, я еще их не доставал, а, они у нас чеканились на Луганском станкостроительном заводе и имеют три штампа, ссылочку на видео я а, подробно где рассказывал про эти три штампа я оставлю в описании, а здесь я вам покажу просто эти все монеты к вот, вот этой покупке, а у меня было еще две монетки как раз отложенные по разновидностям Аверса. Что можно сказать? Давайте я вам сейчас их покажу. И с другой стороны вот такой вот э, герб Украины, трезубец Вторая монетка уже с другим трезубцем мы наблюдаем, да? Тут у нас другая разновидность трезубца Вот такие монетки, вот эта вся пачка вот этих всех бубликов и вот этих двух монет обошлась мне в районе 650 гривен. В принципе, скажете, 25 копеек, да? но почему я ее купил потому что я считаю что данные монеты будут расти в цене так как они выводят из оборота и в принципе они довольно интересные и заметные и я себе решил отложить ну штук 100 я думаю я себя отложу таких вот бубликов по посмотрим выберем самые лучшие и, и как раз коллекцию отложу еще моя покупка гривна 95 -го года сейчас они просили в цене и это значит что можно покупать для своей коллекции но данная гривна к сожалению не супер в идеальном состоянии но ну, обошлась она мне всего в 500 гривен я думаю нормально можно положить потом помыть когда будет желание может быть видео снять как отмывать такие монеты 500 гривен за одну гривну 95 -го года также у них тираж небольшой в районе 52 тысяч и действительно это первые монеты которые чеканились на нашем луганском строительном заводе дальше откладываем Гривна 96 -го года попалась мне за 50 гривен. Продал подписчик, значит тут особенность какая. Поворот. Небольшой есть поворот. Вот смотрите, градусов 15. Мы поворачиваем гривну. Раз. И видим поворот. Тоже интересно. Это вот с таким вот браком я решил взять. Так. Тут я не смотрел, что здесь у меня. Вот этот пакетик тоже от подписчика Обошелся мне в 100 гривен Давайте посмотрим, что тут у нас есть Так, здесь есть две монетки 96 -го года Давайте посмотрим Обычный. поворотов нет Гурт у нас 96-й Конечно, если бы был гурт 95 Это был бы джекпот ну Думаю, от 50 гривен такая монетка может стоить. 50-60. Плюс, конечно, если брать через аукцион, например, в да, ссылочку в описании я сделал. Там плюс доставку вы заплатите. Так что, конечно, лучше так. Так, вот у нас еще один 96-й год. Тоже без поворота. И гурт 96-го. Ну, вот обычная. Угу. Так. Увидим 60 лет. 65 лет победы. Ну, да, кстати, в виде есть штемпельный блеск у этой монетки, Ну, к сожалению, видите, она какая-то грязная. Ну, можно, думаю, отмыть. Штемпельный блеск от этого никуда не денется, если просто по под водой, под горячей подержать. Так, дальше у нас медали. У медали ничего, кстати. Тоже штемпельный блеск есть на монете. Вот если увидели, увидели только что бегают лучики, да. Штемпельный блеск у нас есть. Отличная монетка. Как раз нагрузку пошла. И 65 лет пермоги тоже. Тоже в... Ну, тут нет тут штемпельного блеска, толком-то и не видно. Нормально, вот так, так такой вот наборчик. Кстати, друзья, вы меня спрашивали, как я храню свои монеты, обиходные гривни. Вот могу показать вам свой альбомчик. Вот так вот я их добавляю в холдеры. А, монетки обычные, ничего такого. Единственное, что в хорошем состоянии. Я их себе складываю вот в такие разные холдеры в Uncirculated. То есть монеты из обихода бывают, попадаются в состояние в коллекционном. Я их себе вот так вот складываю. Часто вы у меня спрашивали, какие монеты у меня в коллекции, что я показал всю коллекцию. Давайте договоримся. Как только этот ролик наберет 450 лайков, я покажу вам, Первую серию это монеты 5 копеечного номинала по годам и какие монеты редкие, какие стоит откладывать. Действительно, если тема интересна вам, поставьте обязательно лайк и до новых встреч. Всем пока!